Если ты не можешь изменить обстоятельства, надо, говорят, изменить отношение к нему. Если ты не можешь изменить лыжи, то надо менять отношение к ним. Здравствуйте, очень старые знакомые сегодня в категории Open Space у меня на тестах. Это Россиньол, Мастер-гигант, М21. Те, кто знают, слезили, знают, что я очень люблю эту лыжу. Она меня просто возвращает к жизни. Вот, и говорит, что все у меня в жизни хорошо, раз у меня нет такой лыжи в парке, то значит я могу радоваться жизни. Вот, она вообще на них смотрю, и я понимаю, что это недвижимость, вот они вообще с ними ничего не будет происходить, они, как И я вот сейчас уже начал на этих тестах, ну, понятно, что как бы нет смысла никакого там еще раз на них проехать, сказать, да, это вообще, это не карф лыжи, они не карвят, но, как бы, они же зачем-то их делают, и при том, мне все чаще встречаются люди, которые говорят там, О, это супер, я люблю эти лыжи. Вот, я в этот раз решил изменить свое отношение к тестам этих лыж, и пойти другим путем, найти все-таки момент, в котором они хорошо. Я его нашел, в принципе, вот он ровно там, о котором я уже писал многократно. Надо просто понять однозначно, что эти лыжи это вообще антикарвинг. Их там нет. Там нету карвинга вообще. Там нету никакого катания на разгрузке. Это лыжи, которая сделана для классики, для адептов жубера. Вот, если вы учились кататься по жуберу, если вы учились кататься у, у инструкторов, вот, сторонников этого жупера, загрузка, ангуляция, такой. <шиф> вот, это вообще лыжа фан для вас. Это супер, супер, супер, the best. Вот. Значит, суть ее в чем? У него передос вообще хватки. Она хватается контами вообще за все, за любой склон. Вот любой. Вы выйдете на жесть, вообще лютую, какую-то ад. Ад, такой каток. Под наклоном 45 градусов. И нормально. Она схватится. Вот. И, в принципе, она при определенном как бы таком нормальном техническом э, катании вот в этой стилистике она нормально уходит в это боковое проскальзывание и дает абсолютно четко контролируемый полностью управляемый скользящий поворот всех вообще вариантов динамики при этом при всем если ее еще дожать ну и подтиснуть там еще и нормальная у нее такая хорошая деревянная добротная такая отдача то есть она еще и выплевывает вас и выкидывает и вообще по фану оказывается то есть как бы итог такой, что, как я писал в предыдущие годы на сайте, в тестах, что это лыжа для катания классикой. Вот классикой в ней все хорошо. Все виды поворота, все контролируется, все очень надежно, понятно, стабильно, ровно. И при этом еще динамично, то есть вы ее вваливаете на морду, проходите 90-80% поворота на морде, потом на задницу бах, додавливаете, она вас выкидывает в новый поворот. Вот вообще, вот такая лыжа на самом деле, реально. Вот другой вопрос. Надо как кому-то такое катание? Ну, наверное, кому-то надо, но пусть как бы он радуется. Все. Я рассказал об этой лыже хорошо, специально для вас, парни. Вот, лично мне это не мой стиль вообще. Я не люблю это катание, Я не люблю грузить в лыжу. Я не люблю вот это... Да, вот это. Вот, ну, мне как бы веселее вот этот поворот рельсовый, Я в лыжу поставил, она сама пошла. Вот, это мой стиль, вот Поэтому и лыжи я буду хвалить, которые Вот так едут, да, те, которые не так едут Как это, я буду как-то бы ругать Вот, это мой тест, в конце концов Мой критерий оценки Вот, поэтому я пойду искать лыжи под свое катание Под катание на разгрузке Под катание на Центробежной силе, сгибание лыжи вот. чтобы не пропустить Результаты, там, может, какая хорошая Лыжа встретится, подписывайтесь, ставьте лайки Пока